Ну, у нас нет, такая камерная получилась после обеда атмосфера, поэтому давайте я на трибуну не пойду. Я тут таких в двух ипостасях. Ну, у меня есть достаточно там, большой опыт, например, 20 лет во фронт-мониторинге, отстройки и так далее. И уже там, несколько лет крайних я работаю в ЦБ в службе по защите прав потребителей. Поэтому я сейчас попытаюсь так это выступать с двух сторон. С одной стороны, как потребитель, как человек, который защищает потребителей, которым приходят эти самые замечательные жалобы. Вот. А с другой стороны, как представитель ну, тоже вот сообщества борьбы с фродом, вот, мы защищаем потребителей, обеспечиваем доступ финансовых услуг, отвечаем в том числе за финансовую грамотность. Вот. Я бы хотел посмотреть, что социнженерия, о которой мы много все говорим, она базируется, естественно, на двух сторонах. С одной стороны, это, конечно же, ну, клиент, который сказать, действительно там, часто не совсем подготовленный, не совсем как бы, готов к тому, что он использует. Жадный иногда, иногда всего боится, иногда неграмотный. То есть все эти вещи, которые спокон веку используют мошенники, ну, классические российские пословицы, там, на грош такое и так далее. Вот. Но с другой стороны есть финансовые посредники, которые уже совсем ушли далеко так сказать, от бумажных денег и дают какие-то инструменты, которые там, одним кликом можно сделать что угодно и так далее. И вот здесь как раз я на этой части буду больше останавливаться. В современном, в современном мире очень важно, как эта часть взаимодействия ведет себя, как они, как они участвуют в этом процессе. Ну и теперь вот вопрос. Произошел случай, кто виноват? Значит, банки говорят, виноват клиент. Лох, не научился, неграмотный, не нажал ни одну на кнопку, поверил. Значит, клиент говорит, банки мироеды отняли деньги, я, я не знал и так далее. Ну, мошенник само собой. А теперь посмотрим более мелкие вещи. Финансовая неграмотность, да, цифровая неграмотность еще больше. А вот дырявое платежное приложение как-то не участвовалось, не, не использовалось по этому поводу. Мобильный оператор, который продает скопом, так сказать, миллионами своей симки, непонятно кому, и потом на трех вокзалах торгуют этими вещами. Так что все это вместе, получается, влияет на то, что появился новый удобный инструмент для мошенников по похищению денег наших замечательных граждан. Я вот тут привел пример из исследования, которое было по доверчивости пожилых людей действительно очень часто, не всегда, но ну, там больше половины случаев это люди, скажем, 50 ⁇ И в силу особенностей физиологии действительно лобные доли потихонечку начинают так сказать, изменяться, у человека снижается критический порог. Вот. И э, человек начинает верить, ну у меня он, сам отец отцу 85 лет, он там мне не верит никогда, а там, первому попавшему человеку на телефон он верит легко. Вот. И это, кстати, обычная вещь, поэтому это тоже используют социальные инженеры. Посмотрите, вот как у нас растет количество пенсионеров, использующих счета. Мы двигаемся, мы стараемся платить э, пенсии на карты, мы это распространяем, популяризуем как замечательный инструмент, а с другой стороны к, к нам идут мошенники. Если, скажем, посмотреть медианный возраст населения Земли за там, крайние там, 50 лет, медианный – это та, та самая точка, которая делит население пополам, да, то за, с 50 вот по 40-й год, ну 40-й – это прогноз, сейчас мы примерно посередине, этот возраст растет значительно очень сильно. И в России сейчас уже медианный возраст 40 лет, а в Европе уже, так сказать, под 50 и так далее. То есть это все наша с вами аудитория, все наши с вами клиенты. Ну и перейдем, собственно, к случаю, с чего началось. Пришла жалоба человека, который потерял свои деньги, сказать, порядка двух миллионов, через один из платежных сервисов Pay. Позвонили, значит, убедили, получили пароли, привязали карту, токенизировали к платежному приложению. И за так сказать, полчаса, 20 транзакциями, из которых так сказать, большая половина была на совершенно одинаковую сумму, там условно 105, 105 232 рубля, Вопрос, что делала система фодмониторинга в этот момент? Ничего не делала система. Более того, клиент, сейчас мы его сопровождаем, он пытается написать в банк, банк отказывается, говорит, вот вы тут типа мелким шрифтом подписали и так далее. Вот. Это, конечно, ситуация безусловно ненормальная. И э, ситуация, при которой э, вот этот банк, это такой не очень большой банк, но он дочка там большого крупного международного, претендующего на глобальность, и вот эта ситуация, когда система фрудмониторинга не работает, и фактически банк даже не понимает, почему это должно быть, вот это вот самая неприятная часть этой жизни. Поэтому, конечно, необходимо думать над тем, чтобы мы что-то делали совместно. Прежде всего, мне кажется, важная очень тема, если банк предоставляет финансовый инструмент, риски необходимо разделять. Надпись мелким шрифтом Клиент несет ответственность за все, я думаю, она уже работать не будет. Вот у Николая Пятия уважаемого мной, недавно появилась статья в Плассе, буквально, может быть, недели три назад. Там анализируется очень, очень рекомендую. Там анализируется практика судебных решений по такого рода вещам. Я вам хочу сказать, что ситуация меняется. Банки все чаще, э, суды все чаще принимают решения в пользу клиентов. Банкам все сложнее. Те банки, у которых нормальная система фронт-мониторинга, они вполне нормально смогут могут доказать то, что они были правы. Если вы помните, когда мы переходили с полосы на чип, я помню несколько судебных решений, при которых присуждалась в пользу клиента сумма, ровно потому, что банк предоставил небезопасное средство платежа. То есть он предоставил полосатую карту, сэкономил на чипе, у клиента украли деньги через скиминг, банк пытается объяснить, суд принимает решение: слушайте, есть чип, вы не предоставили, вы виноваты. В этой ситуации то же самое. Вполне финансовая организация может предоставлять свои любые современные услуги. но При этом, а, оценить, что за клиент, б, проинформировать клиента и, в, настроить систему так, чтобы у клиента это дело, чтобы у клиента не украли средства. Честно скажу, вот когда в предыдущем месте работы мы строили систему фронт-мониторинга, вот как описываем раньше случай, на втором платеже фронт-мониторинг заблокировал бы карту и правильно бы сделал. Вот. А тут ребята сидят и ждут, и им все равно. Поэтому, конечно, это важная тема. Значит, первое, о я хочу сказать, ну, собственно, слайд не написано, что, э, ребята, продаете инструменты, имейте антифрод. И я обращаюсь к коллегам, что если вы будете такие вещи делать, я считаю, надо сделать просто некие четкие правила. Вот, ребята, продаете такой инструмент, вот так должно быть. Больше можно, меньше нельзя. Да, и более того, мы как регулятор, мы, может, даже ничего, ничего не будем с этими банками делать, но мы будем способствовать формированию практики. Когда банк, когда будет что делать, суд суд пойдет, посмотрит рекомендации центрального банка и скажет, ребята, ну, смотрите, ну, вот у вас рекомендации есть, есть, вы не исполнили. Потом, ну, тут мобильные платежи, это так, я думал, как их назвать, это всякие PAY. Вы отдали карту, токенизировали ее в некое приложение PAY. После того, как она токенизирована, да, наверное, это, это хорошо, это каждый раз разные токены, это мошенникам ничего не скажет, но на момент токенизации это самое уязвимое место. И как минимум проверить принадлежность телефона, на который токенизируется эта история, это, ну, по-моему, такое, как правило гигиена, как зубы почистить. Вот мы с Андреем Демерином из НЦФР лет 5 уже занимаемся этим законом, Вот обещают весеннюю сессию все-таки провести этот закон, что можно будет запросить в некую организацию отправить номер телефона ФИО и спросить, этот человек это или не этот. Операторы это блокируют, это им блокируют, естественно, мы много лет с ними боремся, они там я еще не в ЦБ работал, мы боролись. Вот. Но по идее это надо делать. То есть надо иметь возможность, раз уж мы все привязываемся к телефону, надо иметь возможность как минимум проверить, тому ли человеку принадлежит телефон. И третье – это небезопасное средство платежа. То есть я предлагаю это понятие его, так сказать, больше использовать. То есть если банк, Банк может предлагать что угодно, хоть платеж так сказать, по голосу, командой голосом, это тоже неплохая идея. Но если банк предлагает такой инструмент, он обязан предложить, внедрить систему, систему, систему э, контроля. И если банк это сделал, этого не сделал, то средства платежа может быть, быть небезопасным. И ответственность может быть приложена на банк. То есть базовый момент – это просто перераспределять вещи. Банковские мобильные приложения. Если посмотреть, но ну это больше уже части нашей ипостаси работы с пожилыми людьми, пожилые люди используют достаточно ограниченный объем операции. В свое время Deutsche Bank, мы с ними общались, они сделали набор, специальную опцию в мобильном приложении, где был вот такой вот набор, идеально. То есть там пять кнопок, ничего сделать больше нельзя, очень удобные ежедневные платежи. Ребята из Deutsche Bank говорили, слушай, мы сами только этим пользуемся, ничем больше не пользуемся в принципе. Вот. И если, скажем, мы возьмем ту же ситуацию, вот классический пример бабушка фона. У меня там 85 лет теща, вот этим телефоном пользуется. Там ничего нет, там кнопки набора, два телефона там дочери мой и кнопка сос. И то же самое, скажем, если взять смартфон, для молодого человека он, конечно, хорош, но для пожилого там слишком много всего. И если мы скажем, вот, кстати, один из банков уже сделал, сейчас вот тестирует, я не буду называть кто, но я думаю, в ближайшее время такая вещь появится, будет такое бабушка-мобильное приложение. То есть будет пять кнопок, которые будут настраиваться как конструктор в офисе, вот, и ничего больше нельзя сделать. Вот там ему хоть обзвонится этот мошенник, он там требует, ну не может бабушка, нечего. И еще одна функция очень хорошая, сейчас она тоже появится в одного из банков в пилоте, это вторая подпись. То есть фактически человек назначает себе сам добровольно некого финансового попечителя, который подтверждает э, необычные транзакции. То есть обычные транзакции проходят нормально, стоит новое фродовое правило, которое в случае, если транзакция явно выбивается, второму человеку в мобильном приложении прилетает запрос, и он либо подтверждает или нет. Изюминка в том, что установить легко мобильное приложение к рыжикам, чтобы снять, надо дойти до офиса. Социальные инженеры обломаются, я считаю, сразу на такой штуке, даже если бабушка просто свою подружку поставит. Вот. И вот эта вещь тоже важная, то есть надо об этом все время думать. Согласно данным Финцерд, две трети инженерия, а банки возвращают только 15% от похищенного. понимаете? Вот. Ну, собственно, наверное, и все. То есть базовые мотивы следующие. Первое. Когда банки предлагают финансовый инструмент, они должны оценивать клиента и думать об этом. Если они предлагают финансовый инструмент, с помощью которого потенциально возможно украсть деньги, банк должен ставить систему антифрода, и регулятор значит, лучше бы сделал некую, некие минимальные требования к этой системе, которые должны обязательно выполняться. В случае, если нет, то средство платежа считается небезопасным. И потом просто, просто просьба думать. Население стареет, клиентские базы ваши стареют, и как только сарафанное радио работает хорошо. Если вы хотите бороться за клиентов, так сказать, устанавливайте антифрод правильный. Все, спасибо.